Всем привет, с вами Амир. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как создать такой вот несложный аватар для группы по продаже одежды. Так, поехали. Создаем наш документ. Файл создать. Размеры для аватаров я задаю 1000 на 2000 пикселей. Нажимаем ОК. Далее создаем нашу основу, выбираем инструмент прямоугольник с откруленными углами. Цвет заливки я обычно выбираю светло-серый. Далее вы же по мере необходимости подбираем, подбираем цвет. Радиус 45 пикселей. Скругление будет сильное у прямоугольника. Теперь левой клавишей мыши мы растягиваем наш прямоугольник. Прямоугольник создан. И добавим нашу картинку. Файл открыть, Выбираем наше изображение. Мы уже заранее выбрали картинку, которая будет располагаться на аватаре. Выбираем инструмент перемещения и просто перетаскиваем наш аватар. Закроем. Уменьшим ее размеры. Ctrl-T появляется по краям ползунки. Удерживая клавишу Shift для симметричного уменьшения. И зададим необходимые размеры. примерно размера я думаю будет достаточно далее нажимаем enter стрелочками на клавиатуре спускаем ее ниже здесь будет у нас находиться название а ниже стрелка и призыв действия писаться думаю так будет достаточно уберем лишнее по краям для этого удерживая клавишу control нажимаем на слой с основой Появляется выделение. Задился наш прямоугольник. Нам нужно, чтобы выделение происходило не на прямоугольник, а за него. Для этого нажимаем комбинацию Ctrl-Shift-I. Инвертируем выделение. И нажимаем Delete. Удаляем лишнее. Ctrl-D. Снимаем выделение. Теперь растянем наш фон, чтобы он был одним цветом. Выбираем инструмент. Выделение, прямоугольник выделения Выделяем наш фон. Фоны, нажимаем Ctrl-T. И просто растягиваем заползунки вверх. Нажимаем Enter. Enter, Ctrl-D. Снизу сделаем то же самое. Выделяем наш фон до картинки. Ctrl-T, и растягиваем вниз, Ctrl-D. Также уберем лишнее, чтобы наша картинка тоже приобрела форму прямоугольника с рулеными углами. Для этого удерживая Ctrl, щелкаем левой клавишей мыши по прямоугольнику с рулеными углами. Нажимаем Shift-Ctrl-I, далее Delete. лишняя у нас удалилась по краям нажимаем Ctrl D как мы видим здесь у нас немножко сильно затемнилось. мы его высветлим сейчас ставим слой назовем его осветление далее выбираем инструмент кисть жесткость на минимум цвет Возьмем самый светлый, который есть на фоне. Нажимаем ОК. Чуть-чуть увеличим масштаб кисти. В наложение выберем мягкий свет. И просто щелкаем на, темный, на темных элементах. Немного его осцепляем. меньше немного непрозрачность. Готово. Было, стало. Было, стало. Чуть-чуть еще можно прозрачность убрать, чтобы переходы были более мягкие Готово. Теперь добавим наш текст, заголовок, Style. Создаем новый слой. Выбираем инструмент текст. Шрифт у нас тут будет в данном случае Rock It. Цвет. Цвет мы задаем с браслета нашей девушки чуть потемнее, чтобы цвета были более гармоничные. И пишем наш текст. Ctrl-A Увеличим размер текста Так он немножко у нас будет выходить за края основы Готово, теперь выровняем его относительно нашей основы Для этого переходим на слой прямоугольник с кругленными углами и здесь у нас есть направляющие если их нет, то нажимаете просмотр и ставите галочку линейки просто вытягиваем оттуда нашу направляющую аккуратно ведем и по центру она у нас закрепится вы это почувствуете закрепилась она ровно по центру нашего прямоугольника с кругленными углами Переходим на слой с текстом, нажимаем Ctrl-T и выровня, выровняем его по нашему центру. Так, если вы сделаете на глаз, вам может казаться, что вы сделали ровно, но на самом деле будет немного криво и это будет сильно ощущаться на внутреннем восприятии. Тест готов. Добавим немножко свечения к нему. Для этого заходим в параметры наложения. Выбираем внешнее свечение. Цвет желтый оставляем. И добавим размер на 40 пикселей. Нажимаем ОК. Добавим текст ниже. Стильная одежда. Выбираем инструмент текст. Цвет я задам тоже не из головы, а из Наши картинки стоп, стоп стоп Забыл создать новый слой выбираем цвет Здесь уже в палитре я задаю немножко его поярче Шрифт я задам Bebas Пишем наш текст Одежда уменьшим размер смотрим чтобы у нас размер текста по ширине совпадал с заголовком для этого можно даже включить направляющие также вытянуть Немножко она уходит в край, немножко его уменьшим. Если он будет у вас заходить за пределы, вот этот вот направляющий, это будет не очень красивый выпить. Тут будет чуть поменьше. Готово. Берем эти направляющие, чтобы они не мешали. Теперь добавим надпись ⁇ Присоединяйся ⁇ и нашу стрелочку. Создаем новый слой. Инструмент ⁇ Текст ⁇ Нажимаю ⁇ Т ⁇ Присоединяемся. Наш призыв к действию. Также ⁇ Ctrl-T ⁇ И выравниваем его по центру. Готово. И далее добавляем стрелочку, выбираем инструмент «Произвольная фигура» и выберем из стандартных ее. Вот такая вот стрелка. Заливка у нас совпадает с со цветом нашего текста. Растягиваем его, Ctrl-T и поворачиваем на 90 по часовой. Трансформируем ее немножко по ширине также выравниваем по центру готово также чуть-чуть добавим нашей нашу основе цветов чтобы она выглядела поярче заходим в параметры наложения наложение выбираем обводка тип обводки градиент Выбираем цвета. Правый бон. И немножко берем непрозрачно, чтобы не сильно бросала глаза. Готово. Ок. Последний штрих. Это мы выровняем, уберем немножко края с помощью инструмента рамка. Нажимаем Enter. Сохраняем. Файл сохранить как. Выбираем формат JPEG. Готово. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на канал. И до следующих видео уроков. Пока.